Вы не думали о том, что уже пора бросить якорь и определиться со способами заработка. Пока вы находитесь в поиске, ломаете себе голову в огромном выборе, другие уже достаточно зарабатывают в сети. Партнерские программы – это лучший, простой, самый доступный и самый прибыльный способ заработка в интернете. Если вы хотите начать зарабатывать уже сегодня и узнать, что такое партнерский маркетинг, то вы оказались в нужное время и в нужном месте. Но давайте вернемся в начало. Когда я только начинал свой путь, я так же, как и вы, сталкивался с различными проблемами. Попадал на различные лохотроны, использовал неэффективные способы, делал много ошибок, слил кучу денег на рекламу, тратил время в поисках заработка, слушал разных псевдогуру и на самом деле не смог заработать даже более 10 долларов. Если вам все это знакомо, то думаю, вы меня поймете. Тогда я считал, что заработок в сети невозможен и чувствовал свою беспомощность. Тогда меня мучили всего два вопроса. Почему другие успешно зарабатывают, а я нет? И чем я хуже других? В итоге, для того, чтобы решить все эти свои проблемы и начать зарабатывать в интернете приличные деньги, более 100 тысяч рублей в месяц, мне пришлось перелопатить огромную кучу информации, 80% из которой полная чушь и полный развод. В итоге я приобрел просто громадный опыт в партнерском маркетинге и получил следующие конкретные результаты. Только за 2013 год я заработал на партнерских программах более 1 миллиона рублей. Я не говорю о своих тренингах, подписчиках и так далее. Один миллион это только с партнерок, потому что только партнерские программы могут дать быстрый и молниеносный результат. Все это подкреплено моим многолетним опытом. И сейчас я предлагаю вам сделать свой выбор. Первое. Самостоятельно искать и изучать все тонкости партнерского маркетинга. И второе, получить все мои знания и начать использовать только рабочие фишки, которые приносят мгновенный результат и быстрый заработок в сети. Если вы выбираете второй вариант, то я представляю вам свой эксклюзивный видеокурс «Быстрый запуск партнерских программ». Подумайте, сколько нервов, времени, сил и денег вам сэкономит эта информация. Многие люди тратят десятки тысяч рублей на курсы по заработку в интернете, которые не приносят никакого эффекта. Основную работу по нахождению, тестированию и практическому применению действительно работающих методик я уже сделал за вас. Ваша задача взять их и получить с их помощью такие же углекто. Сделайте свой заказ прямо сейчас, станьте владельцем интернет-бизнеса и начните зарабатывать уже сегодня.